всем привет вы на канале как заработать в интернете сегодня у меня на обзоре новый кран называется он авто здесь можно зарабатывать множество криптовалют и кран сразу платят на крипто кошелек FaucetPay. один раз собрали и вывели на кошелек также в этом кране присутствует партнерская программа на 20 процентов выплаты вот инстантом уровни здесь есть тем чем больше вы здесь зарабатываете тем больше он вам будет платить ссылку для регистрации я оставлю в описании сейчас я приведу свой кабинет покажу как здесь зарабатывать и выведу отсюда сатоши залогинимся здесь вот у меня получается какой здесь Второй уровень до третьего уровня у меня осталось вот немножко и э, когда мы будем повышать уровень наш бонус также будет повышаться и здесь вот множество криптовалют которую мы можем здесь выводить на свои кошельки чтобы здесь зарабатывать открываем вот эту вот вкладочку free token здесь есть шортлинки майнинг и offer wallet прохождение разных опросов далее когда вы проходите вот эти шортлинки либо же майнинг либо же опросы вам начисляются токены и эти токены мы можем обменять в разделе faucet вот здесь есть автоклейм и обычный клейм Нажимаем вот обычный клейм к примеру вы прошли один шортлинг. вам дали вот этих вот токенов вы выбираете здесь токенов выбираете криптовалюту которую хотите например трон вот и получается вам заплатят 0.015 тронов плюс бонус за то что мы каждый день заходим разгадываем капчу и выводим также здесь есть тут вот обменник Здесь мы можем поменять любую криптовалюту, какая у вас есть, к примеру, вот у меня есть Litecoin, поменяю ее на трон, максимум ставим, здесь вот капчу и нажимаю Exchange. Итак, я обменял, немножко получилось, здесь стану, и чтобы здесь зарабатывать, нажимаем вот шортлинк, так видим, для заработка у нас 68 шортлинков, и они по-разному платят, я сейчас не буду это все проходить, чтобы вам показывать, если вам будет интересно, сами придете пройдете шортлинк и вы видите. У меня вот на балансе есть 100 токенов, я вам сейчас покажу, что данный кран он платит. Перехожу в сам кран, выбираю здесь криптовалюту Tron. Здесь ставлю максимум. Разгадываю здесь капчу. И нажимаю кнопочку клейм. Итак, видим, что я собрал. Далее нажимаю кнопочку вывести деньги. Выбираю здесь TRX. Вот они. И нажимаю кнопочку выздоров. Здесь Faucet Pay. максимальная сумма, здесь разгадываю капчу и нажимаю кнопочку вывести. Итак, выплата успешна, также мы можем вот посмотреть мою историю, вот history и вот моя история. Вот она, я выводил отсюда Сатоши, перехожу на Faucet Pay. обновляю страничку. И вот она выплата. Кран платит. Кому данный кран интересен, ссылку я оставлю в описании. Переходите и зарабатывайте. Всем желаю больших заработков, всем хорошего дня и всем пока.